Релок копируемый со подстраиваемой частотой. Не нужно частоту определять. Для гаражей ворот. Сейчас покажем детектор. Так, ну да, это код. Делаем частоты четыреста тридцать пять триста пятнадцать записано четыреста тридцать пять четыреста тридцать три берем брелок переводим его в запись вероятные кнопки мигнула не отпуская одну кнопку нажимаем на первую так поменяла проверяем частоту 434 стал копия автоматически скопировал и чистоту и код 434 вторая кнопка идет у нас 433 если ее надо записать на вторую, делаем такую же функцию, отпускаем первую, три раза нажали, как подносим вторую, так записали, записали вторую. брылок определяет сам частоту и он автоматически записывается с чистотой Смотрим здесь. 433, да? тут мы скопировали 404 Сейчас мы скопируем опять обратно Подносим. Проверяем 433, 5 Не нужно ни приборов Подносите, что надо скопировать Для гаража, для ворот Может для каких-нибудь машин еще скопировали